Снег мешая, ночь идет большая, Что же ты, глупышка, не спишь? спят твои соседи, белые медведи спи скорее, и ты. На льдине, как на бригантине посеты суровый моря И всю ночь соседи Звездные медведи Светят дальних корабля И всю ночь соседи Звездные Да. Я заслушалась, забыл допеть. Спасибо. Это мой папа.